Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня я в данном ролике отвечу на основные ваши вопросы. И заранее хочу, забегая наперед, поздравить, поздравить вас с праздником Петра и Павла, первоверховных апостолов Христа. И сейчас я буду отвечать на ваши часто задаваемые вопросы. Прошу не сидеть мое, мое видео слишком строго. Вот, а в первую очередь обращать не на качество, не на слова, не на картинку, которую вы видите, а прежде всего на смысл и, соответственно, дух.